Покой, я забыл твои ходить. Вс я тебе жал, на всю жизнь. Не так ли? Что это было? Что ты сказал? А, точно. желаю. Может быть, твои шрамы зажили? О, но я все равно буду использовать свои возможности. Даже после моей смерти. Ох ты, бедняжка, ты же такой беспомощный. Возможно, у меня есть что-нибудь, чтобы подготовить.